Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Мы обучаем инвестированию на зарубежном фондовом рынке различным стратегиям. Изучите эти стратегии вы, выберите себе удобную и получаете пассивный доход. Мы обучаем зарабатывать как на росте цены, так на падении цены, как хеджировать акции, страховать акции. Ну а сегодня мы разберем такую тему, как технологический сектор. Какие компании туда входят и какие особенности у этого сектора имеются для того, чтобы правильно понимать, чем же живет компания. Итак, технологический сектор. Что для него характерно? Характерно, конечно же, первое – это технологичность бизнеса, то есть его Суть его, то, чем занимается компания. Если вы вдруг рассматриваете эту компанию и не понимаете, что производит компания, то здесь достаточно сложно принять решение, стоит ли вкладываться в эту компанию. Поэтому необходимо подробно изучить, чем же э, оперирует и какие есть самые... Главные моменты в этой компании, есть козыри, если хотите, в этой компании. То есть вот эту технологичность, в этом нужно разбираться. Это не те компании, чтобы купить, продать и получить на этом прибыль. Здесь необходимо понимать, что же это за продукт такой и какие перспективы развития у него вообще в принципе есть, какие конкуренты и что у конкурентов происходит. Да, здесь немножко сложнее, здесь немного больше нужной информации, но в этом и состоит такая сложность характеристики компаний из технологического сектора. Здесь характерен для этих компаний достаточно сложный выход на рынок, потому что компании обладают достаточно большим количеством разработок, патентов, некоторые производственными мощностями. Надо сказать, что в этот технологический сектор входят компании как производственные, ну полупроводниковые, которые производят именно какие-то микросхемы, конденсаторы и так далее, то есть детали для более крупных, бытовых приборов, компьютеров и так далее. Есть компании софтовые, которые производят программное обеспечение. И здесь нужно их разделять, конечно же, у каждой есть небольшие особенности, но в целом, в целом мы сейчас характеризуем именно этот сектор. Итак, сложный вход на рынок, потому что молодой компании очень сложно пробиться среди э, достаточно сильных компаний и выйти на первые роли. И это, наверное, может быть даже в этом э, в нашем мире и в современной истории э, где-то и невозможно, но случаи бывают всякие. И в любом случае э, в моменте жесткой конкуренции, которая происходит здесь, да, если даже конкурируют 3-4 компании, то одна из них может не выдержать конкуренции в том плане, что если вдруг пропустит какой-то этап, либо на момент каких-то разработок случится сильный разрыв между старыми и новыми, и в этот момент другая компания займет рынок, то... Есть такие опасения, что компания совсем не восстановится и будет уже работать только на вторых-третьих позициях и, может быть, еще и дальше конкурировать уже с компаниями меньшей капитализации. Такие случаи бывали. И все это называется жесткая конкуренция. У компаний технологического сектора характерна цикличность дохода. То есть... Если мы посмотрим отчетности по продажам и доходам компаний этого сектора, то мы увидим, что доход этих компаний может колебаться от года к году. И причем колебаться может даже в достаточно большом интервале. И все это говорит не о том, что компания нестабильна, а о том, что спрос на продукцию такого вида он не всегда постоянен от года к году, потому что модернизация различного оборудования, будь то там, телекоммуникации, либо компьютерные, либо э, серверы, либо тоже программное обеспечение, происходит каждый год. Он происходит, скажем, раз в два года, например, модернизация компьютерных систем и самих компьютеров, серверов тоже. Вот это да, это происходит. И в этом случае в один год... Отрабатывается, скажем, большинство контрактов, в следующий год этих контрактов намного меньше и от этого доход он таким вот образом может двигаться. Ну а второй вариант это, конечно же, разрыв вот в этих разработках. То есть, скажем, старые разработки уже себя исчерпали, новая разработка еще только на подходе, ну а другие компании в этот момент выбрасывают свои разработки на рынок и занимают лидирующие позиции, чем снижают доход наблюдаемой компании. Такое тоже случается, и это тоже можно в цикличность дохода характеризовать. Но здесь уже другая причина, и поэтому в этом случае на компанию более... Пристально нужно смотреть и разбираться, почему это произошло и есть ли какой-то потенциал у этой компании, чтобы выйти из этой просадки. Маржинальность этих компаний технологического сектора достаточно высокая, потому что товар порой бывает уникальным, либо компания одна из первых предоставляет ту или иную разработку, то или иную устройство, такие как, может быть, компания Apple и, ну, даже не знаю, какой еще привести пример, но этот первый почему-то бросается в глаза, потому что наценка на этот продукт очень высокая и маржинальность компании технологического сектора может быть запредельной. Вот в том случае, когда этот товар уникален. И если даже, скажем, несколько компаний предоставляют один и то, одну и ту же разработку, то маржинальность в этом случае тоже может быть высокая. И это характерно для компаний, что, в общем, положительно влияет на наш выбор с вами потому как это все-таки доход и он намного превышает те затраты, которые компания несет по разработке. Разработка, честно говоря, в этих компаниях занимает достаточно большой объем инвестиций. Это более 30% тех доходов, которые компания получает. Порой даже бывает и больше, ну, у некоторых меньше, но, но опять же, непродолжительное время. Если компания, скажем, пару лет экономят бюджетные инвестиции, то это сказывается в будущем. Они могут потерять и рынок, и разработки. опять же, у них будут идти позднее всех, что тоже будет останавливать рост доходов этой компании. Так вот, инвестиции и дивиденды здесь, я считаю, связаны, потому что многие компании технологического сектора не платят дивиденды, потому как резонно считают, что дивиденды лучше вот эту сумму потратить на инвестиции и инвестировать в свой бизнес чем его развивать расширять ну и добавлять ценности этому бизнесу и поэтому дивиденды компаний технологического сектора практически вы не найдете нигде может быть за каким-то исключением они есть но это характерная особенность этих компаний вот. Ну и надо сказать, что для этих компаний также характерно резкое снижение остаточной стоимости. Это значит, что товар, например, который только что произведен, только что разработан и имеет высокую ценность, может быть в следующем году уже не иметь половины этой стоимости. То есть цена резко падает, потому что, скажем, через полгода выйдет аналогичный товар, но по характеристикам намного лучше, чем этот. Вот. И это характерно также для продуктов компаний технологического сектора. Вот. вот на эти особенности необходимо обращать внимание, нужно, если где-то что-то непонятно, добывать дополнительную информацию, ну и таким образом уже составлять предпочтение к той или иной компании. Несмотря на сложность э, характеристики этих компаний, эти компании дают колоссальную, порой бывает даже прибыль, нужно только вовремя войти в позицию, купить акции, ну и ждать роста, что в принципе мы продемонстрируем чуть позже. Ну а пока мы посмотрим, где же найти эти компании. Да, это сайт Finvis, необходимо. Э, в секторе выбрать технологии, технологии, и вот стрелочка я здесь показал, где эти компании присутствуют. но ну, Здесь не все вместили здесь несколько страниц, поэтому здесь можно выбирать, можно кликнуть, посмотреть, что в них интересного и в каком положении находится сейчас стоимость акции по этой компании. Одними из хедлайнеров технологического сектора являются компании Cisco, Facebook и Google. Ну, картинки я здесь представил эти компании очень хорошо держатся в рынке, являются лидерами и график это демонстрирует, то есть они всегда практически растут и эти компании я бы наверное даже рекомендовал к покупке во время просадки, потому что оттуда они выбираются достаточно хорошо, что демонстрирует график, потому как эти компании показывают постоянный рост но по сравнению с компаниями развивающимися или компаниями средней капитализации, эти компании показывают процентный рост, не такой высокий. Но вы видите, что рост по каждой компании есть. Вот это первая первая строчка после года. И мы видим, что компании не платят... Дивидендов. Единственное, что можно заметить, что компания Cisco, она производственная. Facebook и Google, они э, относятся к софтовым компаниям. У Facebook и Google меньше задолженность, долгосрочная. У Cisco чуть больше эта задолженность. Ну а в основном эти компании показывают хорошие результаты по продажам, Вернее, даже не хорошие, а стабильные, надо вот так сказать, и задают тон всему технологическому сектору. Ну а дальше покажу несколько компаний, которые относятся к компаниям средней капитализации и которые могут приносить доход выше, чем компании-хедлайнеры. Ну и надо сказать, что компании Headliner они несколько дороговаты, потому что акция Google стоит, скажем, 1200, но ну, а вот Micron Technology стоит 44 доллара и что достаточно проще для покупки для инвесторов с маленькой капитализацией. Ну, Хотя можно и вкладываться и в Google. Компания Micron Technology занимается разработкой э, модулей памяти. Работает совместно с Intel. Э, много предприятий у них во всем мире есть в Китае продает я не очень глубоко буду характеризовать эти компании потому что у нас есть достаточно подробное видео об этих компаниях о которых сейчас буду рассказывать и на нашем канале Международной Ассоциации Независимых Инвесторов вы можете посмотреть эти ролики и узнать чуть больше о компаниях вот мы видим что доходность у Микрона выше, чем в среднем по компаниям этого сектора. В данном случае полупроводниковый индекс он ниже по доходности, чем Микрон Technology. И э, хочу сказать, что компания, имея отличные продажи, э, имея отличный доход, пала до порядка 36 долларов. Мы обратили как раз в этот момент внимание на компанию Микрон, и вот в двух этих вот подъемах мы нам удалось поучаствовать. Вот. Что компания в принципе нам принесла более 30 процентов в первом случае и процентов, наверное, около 45 во втором случае при подъеме. Сейчас она находится преодолевает некий такой уровень, но мы видим, что она снижается и снижаться будет еще чуть-чуть. Ну, а об этом. Я думаю, что вы можете самостоятельно проанализировать уже график. Но вот в тот момент, когда компания была внизу, нам она попалась по скринингу и нам удалось на ней заработать. Следующая компания, которая тоже представитель технологического сектора, компания iRobot Corporation, которая в 2016 году начала свое движение в сферу потребительских товаров. Ну, то есть начала работать для ну, на продаже, будем так сказать. И компания производит пылесосы, различные швабры, газонокосилки, которые управляются издалека. Очень качественные, продает в США, также продает и в Китае, причем конкурирует с китайскими компаниями очень хорошо. Ну и компания тоже попалась нам как недооцененная, потому как доход у нее постоянно растет. Растет он достаточно хорошо и поступательно, что мы видим вот из этой таблички. Обзор этой компании тоже есть на нашем канале, так что вы можете посмотреть его более подробно. Но ну, а пока я могу сказать, что и эта компания сейчас находится под нашим наблюдением, потому как достаточно сильное снижение у нее есть, а провала по продаже нет. И перспективы развития этой компании также видны, потому что она является одним из лидеров, нет, она является лидером среди роботов-пылесосов в Америке и в Европе. Ну, в Европу еще поступают китайские, конечно, товары, но они, опять же, там пользуются не таким спросом, как в пылесоса компании iRobot. Еще одна компания, которую тоже хотелось бы обратить внимание, Chita Mobile, CMCM, компания китайская, которая производит программное обеспечение. Опять же вот она из софтовых компаний, но ну, также технологического сектора. Совсем недавно компания, ну здесь график не показывает, но одно из э, э, рост, рост акций здесь был, достаточно хороший, потому как компания объявила просто Огромные дивиденды и у ну, компании достаточно много капитала. И надо сказать, что компании технологического сектора, они имеют достаточно большой запас денежных средств, то есть кэш. Он необходим, мало ли вдруг будет какое, какая просадка или, скажем, имеется в виду просадка по продажам. вот И в этот момент как раз необходимы будут денежные средства, чтобы восстановить производство или перекинять какие-то э, шаги по восстановлению. Так вот, компания CMCM, тоже на, на нашем канале, Международная Ассоциация Независимых Инвесторов, есть э, ролик по этой компании, более подробный, и там вы можете узнать всю информацию. Ну Компания разрабатывает приложения для андроида и является э, в тройке лидеров по разработке этих при приложений и зарабатывает зарабатывает на рекламе. Ну а также Читомобайл одной из фишек является устройство, которое переводит с одного языка на другой SM Translator то есть такая коробочка в которую можно говорить, и она переводит на другой язык. Ну То есть и, с элементами искусственного интеллекта, конечно же, это устройство. Вот Это одно из направлений, но оно не главное. Главное, что компания, получив вот такое падение цены акции, не падает в доходах. То есть доходы этой компании не падают. Даже когда, скажем, компания китайская и началось здесь противостояние США-Китай, эта компания не потеряла рынок, а наоборот даже увеличила свои доходы. Вот. Ну и в данный момент, пережив некое падение, компания снова опустилась к этому уровню и готова к тому, чтобы штурмовать уровни выше вот. Причем сейчас цена этой компании тоже очень близка к себестоимости, если даже не ниже. Себестоимость 5 долларов, а компания сейчас стоит ниже 4 долларов. Так. Ну, вот такие вот представители технологического сектора. Если вы хотите разбираться в этих компаниях в сути, в отчетности, либо просто научиться. Выбирать компанию для инвестирования, либо если нет времени проводить скрининг и искать компании, то у нас есть список компаний, есть клуб, в котором выдается еженедельная информация по прогнозу движения цены того или иного актива. Все это вы можете получить, пройдя по ссылке внизу. Подключайтесь, узнавайте больше и получайте доход. Успешных вам сделок!